Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня поговорим о такой злободневной теме, как освещение зимой. Для того, чтобы ваши растения выглядели красиво и имели декоративный вид, конечно же, им нужно создать условия, то есть нужно их досвечивать в пасмурные дни. Особенно это актуально в осенне-зимний период когда дни становятся короче и солнца совсем не хватает. И тогда нам на помощь приходит искусственное освещение. Я использовала очень много вариантов. И использовала разные бытовые лампы. Даже покупала и специальную лампу для растений. Но она у меня была именно красного света. И хорошего эффекта я, конечно, добиться не могла. Сейчас я вам покажу лампу, которую мне прислали на тестирование, и вы сами поймете, о чем я говорю. Ну вот, принесла коробочку, сейчас при вас буду ее распаковывать. Как вы видите, лампа квадратная. Сейчас распакую коробочку и посмотрим, что она из себя представляет. Весь процесс распаковки не буду снимать, сейчас я распакую и потом вам покажу вот модель лампы ну вот прям интересно М -м -м. ну тоже конечно все хорошо упаковано так что специальная тоже для подвешивания есть этой лампы. То есть, все, конечно, здорово. Сейчас я буду ее доставать и вам расскажу. Производитель Марс Гидра. Ой, что это там такое еще яркое? Наклеечки какие-то, по-моему. Это такой сюрприз. Наклейки такие яркие ну вот на коробочке здесь указано 150 ватт более подробные характеристики сейчас посмотрю но ну, вот так выглядит лампа с обратной стороны все характеристики я вам выложу чуть попозже и хочу сейчас показать, как она выглядит спереди. Вот так лампа выглядит со стороны светящейся. То есть здесь э, очень много светодиодов, которые именно разные спектры идут именно специально для растений. Здесь даже есть вот такой рычажок, который можно регулировать интенсивность освещения. В комплекте идет крепление. Крепление очень хорошее, то есть смотрите, какое качественное Вот так. такое есть. То есть им можно регулировать высоту подвеса. Это, кстати, очень удобно. Вот здесь вот на обратной стороне установлен драйвер такой, ну, качественно все сделано, мне нравится. И в этом светильнике имеется 342 светодиода. И сейчас попробую ее включить. О, ну все, смонтировали лампу. Сейчас я при вас ее включу. То есть сейчас у меня горит обычный свет. Пришлось полку мне, конечно, переставить, потому что я составила на нее все свои адеши. И такие еще цветочки на первом плане. Вот так вот смонтировала лампу. Ну, конечно, без помощи не обошлась. И сейчас я ее включу. Здорово вообще. Посмотрите, как освещает лампа. Ну вот, посмотрите сами. Вот я здесь сижу рядом. Очень светло. Прям очень светло. И, в общем, я решила эту полочку отдать для адениума. Потому я их немножко даже и запустила, честно говоря. Все-таки адениумы требуют очень такого освещения хорошего, тепло, чтобы было обязательно. Мне, конечно, очень нравится дизайн этих светильников от Март Гидро. Современные, очень удобные. И, конечно же, очень ярко светит. Это прям для растения, это просто то, что нужно. Еще один плюс этих ламп, они не шумят. Нет системы активного охлаждения, то есть нет вентиляторов. И еще один плюс, это малое потребление электроэнергии. При такой хорошей освещенности она потребляет всего 150 Вт. У меня кстати есть еще одна лампа, у меня есть на канале видео, если кому-то интересно можете зайти и посмотреть. Этот светильник у меня тоже от Марс Кидра, я тоже очень довольна, она у меня уже четвертый месяц, она очень хорошо себя показала, в описании под видео есть информация об интернет-магазине, который предоставил мне эту лампу на тестирование. Кому интересна эта информация, можете зайти и посмотреть. Увидимся в следующем видео.